Ну что ж, коллеги, давайте начнем. Еще раз, пожалуйста, вижу, что некоторые пишут, будто звука нет. Пожалуйста, еще раз отпишитесь, слышно ли меня. И давайте начнем. Меня зовут Тимофей Матринецкий, я менеджер по продуктам Гордант. Сегодня, вернее, на прошлой неделе у нас состоялся релиз нашей новой системы, нового инструментария для защиты и рецензирования Гордант SLK 2.0. И сегодня я буду рассказывать о поддержке. Ключевая особенность этого релиза – это поддержка локальных аппаратных ключей. Garden Station, который я уже не раз презентовал в вебинарах, теперь наконец-то поддерживает аппаратные ключи. Сегодня мы посмотрим, как выглядит работа с ними. Так, одну секундочку, я запускаю показ экрана. Замечательно. Идет показ экрана. Коллеги, ну что ж, давайте начнем с самых, со самого начала. Uh, у вас есть программный продукт. Вот он, наш привычный, типичный Clock.exe. Это незащищенная программа, которую вы подготовили и которую вы хотите защищать при помощи аппаратных ключей. Я уже показывал, как, это, как процесс весь выглядит с программными. Вот мы сегодня еще раз его пройдем уже с аппаратными. Итак, это clock.exe, обычный файлик с часами, обычные, обычные часы. Прежде всего, когда мы хотим защитить наш файлик, нам нужно зайти в интерфейс Garden Station и создать продукт. Да, многим эта форма кажется знакома. Мы добавили здесь CRM ID, описание продукта и, самое главное, способ защиты. Сейчас давайте введем название какое-нибудь. Какой-нибудь монитор. Так, номер продукта номер три. Способ защиты. Здесь нам необходимо выбрать, каким способом будет защищаться данный продукт. Мы можем выбрать либо только аппаратный ключ, либо только программная лицензия, либо и тот, и другой вариант. Когда мы выбираем и тот, и другой вариант, то переключаться между аппаратным и программным ключом можно будет при создании заказа для конкретного клиента. Мы это посмотрим чуть-чуть. Чуть дальше. Дальше мы задаем схему привязки, естественно, только для программного ключа. Дальше задаем список компонентов. Для тех, кто не был на предыдущем вебинаре, продукт это, по сути, лицензия, которую вы продаете. А когда вы создаете продукт, нужно думать не о файликах вашего приложения, вашем приложении, а о, ну, по сути, вашем прайс-листе. Если у вас в прайс-листе есть несколько пунктов то получается, что какая-то функциональность может быть отгружена отдельно от всех остальных. Ну, например, у вас есть модуль приложения номер такой-то, модуль такой-то, модуль такой-то. И все они могут быть отгружены отдельно друг от друга. Если это так, то для каждого такого отдельно отгружаемого элемента, отдельно продаваемого элемента, вам нужен собственный продукт. А «Компонент» — это какая-то отдельно лицензируемая функциональная часть. То есть конкретно, что в вашей программе продается, какие файлы, какие функции продаются при отгрузке конкретного продукта. Но мы сейчас это посмотрим более детально. Добавляем компонент. У меня здесь какие-то уже созданы, но мы не будем на них обращать внимание. Создадим новый. Допустим, у нас будет это название компонента. Номер компонента, как и номер продукта, это ID, к которому вы будете привязывать ваши файлы. Файлы вашей программы, функции и так далее. Создаем этот компонент. Нам пока достаточно одного. Запоминаем, это важно, запоминаем его номер, номер 4. Дальше нам нужно настроить лицензионные ограничения для конкретного компонента. Понятно, что компонентов может быть много, у них у всех может быть свои ограничения. Но мы пока обойдемся одним. Схема лицензирования, ну давайте, чтобы было поинтереснее, без ограничений это вечно, естественно, поставим количество дней, ну пусть будет 10, 10 дней. А по сравнению с предыдущим релизом мы добавили еще один флажочек, это работа в режиме «Ремонт десктоп». Но пока что мы оставим все эти значения по умолчанию. Опять же, для тех, кто не был на предыдущем вебинаре, Рассказываю. Распределение сетевых лицензий – это превращение компонентов в сетевой, то есть возможность раздачи лицензий по сети в, в локальной среде. Работа в виртуальной среде, естественно, относится только к программной лицензии. Работа в режиме «Remote Desktop» относится и к, и к программной, и к аппаратной. Возможность изменять параметры – это переключатель, позволяющий при непосредственно отгрузке лицензий менять вот это количество дней. Если вы не хотите, чтобы, допустим, ваш менеджер по отгрузкам менял это, это количество, тогда надо просто здесь выключить. Поставить переключатель в положение «выключен». И возможность исключать компонент – это возможность, опять же, для менеджера по отгрузкам исключать конкретный компонент из заказа. Например, у вас продукт с 10 компонентами, один из которых, как правило, вы исключаете, как правило, вы не отгружаете клиентам. Можно разрешить менеджеру по отгрузкам исключать компонент. Но мы сейчас оставим все по умолчанию. Создаем продукт. Итак, продукт у, нас, продукт у нас создан, и, по сути, мы выполнили шаг номер один. Я не обратил внимания, у нас наш своеобразный дашборд встречает нас таким workflow о том, как надо работать. Вот только что мы сделали, выполнили шаг номер один, мы создали продукт. То есть это для тех, кто был, опять же, на предыдущем вебинаре и смотрел как работать с программными ключами, это шаг знакомый, он практически ничем не отличается. Теперь нам нужно переходить к шагу 2, то есть к защите приложения, непосредственному, непосредственной привязке ваших файлов к созданному продукту. Так, мы открываем продукт, вот у нас пока в черновике. Это означает, что мы можем изменить вообще все его настройки. Вот наш, наш компонент, можно изменить схему лицензирования и так далее. Как нам привязать? Переходим. Есть два способа. Во-первых, для обоих нам нужно скачать Guardant SLK версии 2.0. Вот кнопочка здесь. Во-вторых, нам нужно применить либо автоматическую утилиту, либо лицензию на P. Сейчас лицензию на P мы, естественно, применять не будем, обойдемся автоматической утилитой. Так, она у меня уже скачана. Переходим на рабочий стол. Итак, у нас есть незащищенная программа в и вот Guardant Protection Studio, та самая... Утилита автоматической защиты. Вот написано у меня «Привязка к лицензии и защита от взлома». Мы ее запускаем. Авторизуемся здесь с точно теми же реквизитами, тем же логином и паролем, которые мы использовали при авторизации на Gardan Station. Авторизуемся. Добавляем нашу программу. И здесь важно... Если нам нужно только привязать программу к лицензии, ну, понятно, что это будет выполнено достаточно безопасно, но, тем не менее, у нас задача только привязать программу к лицензии. Все, что нам нужно, это указать номер компонента. Вот наш монитор-модуль. Все. Больше нам не нужно делать ничего. Можно нажимать «Тестировать». Защитить. Если мы хотим... Защитить наше ПО от реверс-инжиниринга, то есть возможность указать map-файл и выбрать функции для защиты, которые будут накрыты псевдокодом. Для надежной защиты рекомендуется именно этот вариант. Также обращаю внимание на флажочек тестирования. Здесь он стоит в положении «Выключен», то есть мы сейчас защищаемся в боевом режиме. Я чуть-чуть попозже скажу, что будет, если защищаться не в боевом. Пока что это не имеет никакого значения. Защищаемся. Вот наша защищенная программа, это сам экзофайл, это библиотека со всеми защитными алгоритмами. Давайте мы ее для удобства перенесем в заранее подготовленное место. Так, нужно переименовать, разумеется. Давайте еще раз защитим, потому что... Так, еще раз защищу, четвертый номер компонента, защитить. Так, я же ничего больше не вводил, правильно? Да, защитить. Давайте, да, переименуем файл, чтобы у нас он не конфликтовал с тем, который уже есть на рабочем столе. Все, это защищенная программа, мы переносим ее на рабочий стол, чтобы нам было поудобнее. Давайте убедимся в том, что, во-первых, у нас нет ни одной лицензии, не установлена. Для этого у нас есть специальный мастер лицензий, который показывает, ну, если аппаратный ключ, вставлен ли аппаратный ключ, что это за аппаратный ключ, какой у него ID. Если это программная лицензия, она показывает, что эта программная лицензия в себе хранит, и также какой ее номер. На моем компьютере сейчас нет пока ни одной такой лицензии, поэтому наш софт не должен запускаться. Да, лицензия не найдена. Опять же, это сообщение вы можете в GARDAN Protection Studio редактировать. На этом на самом деле все. Потому что вся предпродажная подготовка нами выполнена. Этот софт вместе с вот этим контейнером уже можно отправлять клиентам. Все, у нас все, что касалось именно защиты приложений, у нас выполнено. А поэтому роль разработчика на самом-то деле, она именно программиста, она уже выполнена на данном этапе. Теперь мы можем отгружать лицензии уже для клиентов, если мы говорим про программные ключи, программные лицензии, если мы говорим про аппаратные, прошивать аппаратные ключи. Давайте посмотрим. Возвращаемся на продукт, мы его защитили, и теперь мы можем создать заказ. Формочка уже привычная, но появился, появилось несколько новых полей, CRM ID и комментарий. Это исключительно по поля для внутреннего пользования, мы сейчас их заполнять не будем. Самый важный переключатель – это переключатель типа лицензий. То есть что мы хотим в результате выполнения заказа получить? Мы хотим ключ аппаратный прошить, значит мы ставим переключатель по аппаратный ключ. Если мы хотим программную лицензию, то есть выписать серийный номер, я покажу, как это будет сегодня, то ставим переключатель в это положение. Задаем количество аппаратных ключей, которые мы хотим прошить. Так, что-то у меня антивирус с ума сходит. Так, и, соответственно, вот наш продукт. На данном этапе я, обратите внимание, могу изменить количество дней именно потому, что флажочек разрешит редактировать при создании продукта был установлен в положении «Да», можно, можно редактировать. Так, что, что нам нужно еще здесь? Ну, на самом деле, тут ничего особенного. Ага, режим тестирования. В случае с аппаратными ключами данный флажочек не особо имеет смысла. Он предназначен больше для программных ключей, чтобы вы не пожгли, не использовали свои боевые оплаченные лицензии, есть возможность, так сказать, забесплатно протестить систему именно с программными ключами. Поэтому для программных ключей, да, если вы не хотите, чтобы у вас тратились боевые лицензии, нужно ставить его в положение «включен» что здесь, что в Guardant Protection Studio. Вот флажочек, который я показывал. Соответственно, при переключении, опять же, помните, мы задавали для продукта способ защиты. Аппаратный, лицензия, аппаратный ключ, программная лицензия. Соответственно, здесь я не смогу, так как у меня сейчас выбран аппаратный ключ, я не смогу просто добавить продукт с выбранным типом программная лицензия. Если я выбрал аппаратный ключ, я могу добавлять в заказ только продукты, которые разрешены для добавления в аппаратный ключи. Дальше нажимаем «Подтвердить заказ». Сразу обращу внимание, что на моем компьютере сейчас установлен специальный сервис Guardant Control Center. Если бы его не было, мне бы сейчас после нажатия на эту кнопочку выпало бы предупреждение, что у вас не обнаружен Guardant Control Center, идите установить. Не нужно пугаться, это запланированное поведение. Итак, подтверждаем заказ, и выпадает вот такая форма прошивки, которая показывает нам важные моменты. Во-первых, сколько ключей будет прошито. Во-вторых, все лицензии, которые в ключе уже есть, они будут удалены из ключа. И также, какие ключи подходят. Также, так как у нас схема лицензирования компонента ⁇ это ограничение по времени, то подходят только ключи с префиксом time. Только эти. Ну, давайте вставим ключик sign, который заведомо у нас не подходит. Давайте пока отвечу на вопросы. Позвольте сразу вопрос. На примере показана работа с x86-приложением, с x64. Все точно так же? Абсолютно точно так же. Соображение экрана не поступает на сервер. Попробуйте еще раз. Как реализовать локализацию сообщений license not found? Когда вы заходите в Гордан Protection Studio, то, что я показал, я надеюсь, все-таки, что все это увидели. Так, у меня. Давайте, что ли, я через другой браузер попробую, почему не получается. А когда вы заходите в Garnant Protection Studio, мы с вами были только на вкладке программы. То есть все, все настройки, которые есть, они вот так, представляют собой единый проект. То есть вы можете добавить несколько файлов, вы можете разные им указать номера компонентов, map-файлы указать, и там же есть отдельная вкладка, если у меня заработает трансляция, я это покажу. Там же есть отдельная вкладка, которая называется «Сообщение». Вот там можно редактировать все сообщения, которые есть. Их не очень много, но все они достаточно живые. То есть лицензия скоро закончится, лицензия э, уже закончилась, ключ там не найден и так далее. Автозащита Java есть? Планируется ли только через Гордан API? А пока только Гордан API. Коллеги, давайте пока у нас раз такое дело, давайте еще некоторые вопросы. Планируется ли версия для macOS? Да, в обязательном порядке планируется, но пока не могу сказать в связи с понятно, с текущей обстановкой, по срокам. Планировали изначально, на конец этого года. Запись вебинара будет? Да, конечно. А еще недоступна для загрузки Гардан-ТСЛК? Нет, доступна, она находится, вот где я показал. Заходите на стейшн, когда вы создали продукт, он отправит вас на уже на скачивание Гардан-ТСЛК. На скачивание Так, коллеги, еще раз, значит, пытаюсь запустить, начать показ. Ну, пожалуйста, начать показ экрана. Коллеги, вот сейчас экран должен показываться. Пожалуйста, отпишитесь мне, особенно специалисты наши. Плюс, компания «Актив» отлично пишет, что плюс, Евгений плюс, отлично, слава богу. Ну, ай-яй-яй, вебинару, безобразие какое, почему у меня все отключается. Так, коллеги, я если я правильно понял, вы, э, запись остановилась на моменте, когда мы в Garden Station выбирали подходящий, неподходящий ключ. Владимир Каналов, у них постоянно такая проблема. Вот, честно говоря, сталкиваемся в первый раз, ну, по крайней мере, я на своих вебинарах. Коллеги, отпишите, пожалуйста. Значит, трансляция зависла на моменте выбора ключа, правильно? Перед тем, как ставили не тот ключ. Отлично. Ну, ничего отличного, конечно, но давайте еще разочек. Итак. Что ж, не знаете, что ж делать, новый продукт создавать. Ну ладно, давайте создадим заказ с тем же самым продуктом, который был. Еще раз. Аппаратный ключ. Выбираем, покупателя Мы можем указать это. Можем указать, можем не указывать. Абсолютно добровольная настройка. Добавляем продукт. Вот у меня здесь есть несколько продуктов, несколько продуктов. Давайте. Давайте, давайте, давайте. Сейчас тогда тот же монитор, только увеличим. У нас было 10, 10 лицензий, до. Да? пусть получим, чтобы мы увидели разницу 15, 15 количества дней. Подтверждаем заказ. Вот у меня вставлен ключик. Давайте еще раз, чтобы для чистоты эксперимента. Вот я вставляю ключ, не тот, который... Не должен подходить, так как в нем батарейки нет, он не предназначен для компонентов, лицензированных по времени. Garden не подходит для записи. Отлично. Теперь мы вставляем ключ, Garden Time, который уже был до этого, и пытаемся его снова прошить. Успешно. Так... Я прошу наших специалистов, если вдруг что, внимательно следить за трансляцией, потому что я не вижу ваше сообщение, обращение. Пожалуйста, мне сразу звоните, пишите, я про наших специалистов, если вдруг что-то не то. Итак, ключик мы прошили. На этом все, мы этот ключ можем передавать нашему клиенту. То есть у нас... Вынимаю ключ, а лицензии на компьютере нет. Программа не запускается. Соответственно, запускаю наш мастер лицензий, ни одного ключа не обнаружено. Вставляю ключ, который мы только что прошили, то есть то, как бы это делал ваш клиент. Он вставляет ключ, запускает приложение. Оно работает. Соответственно, в мастере активации у нас показано, что есть ключ, есть продукт, есть наш монитор. С 15 днями, обратите внимание, что лицензии не сложились. Предыдущие, когда вот трансляция зависла, я уже записывал этот продукт с 10 днями. Они не сложились, это важно понимать. Когда вы прошиваете ключ именно вот физически, держа его в руках, и прошивающий station, лицензии все предыдущие удаляются. Теперь, так, я на всякий случай, мне извините, так, это нам надо закрыть. Хочу проверить, у нас все в порядке. Отлично, вроде как все в порядке. Теперь... Что мы хотим сделать? У нас пользователь говорит, здорово, вы меня отгрузили 14, 15 дней, спасибо, теперь хочу... Вот не успел я протестировать, не успел я поработать. Отгрузите, пожалуйста, еще 5. Вот, то есть нам нужно, по сути, отгрузить, провести удаленное обновление ключа, ведь нет у нас физически уже на руках, удаленное обновление аппаратного ключа. Делается это следующим образом. Мы берем номер ключа. Ну, либо ищем на самом деле его по клиенту, это не важно. Берем номер, возвращаемся опять в заказы и пишем, обно... нажимаем «Обновить лицензию». Вставляем ID, вот наш ключик, его ID, название клиента. Здесь форма очень похожая, поля практически те же самые. Единственный важный флажочек – это режим дополнения. Он определяет, что случится с лицензией, которая уже есть в ключе. Сейчас режим дополнения включен. Это означает, что что бы я ни указал э, в этой лицензии, в этом заказе на обновление, это что-то сложится с теми лицензионными условиями, которые уже есть в ключе. Если я поставлю режим дополнения в положение «выключен», то все, что я укажу на этой форме, все эти продукты, они удалят все предыдущие лицензии, все, что там есть в ключе до этого. Так, я добавлю тот же самый продукт и добавлю еще 100 дней. Еще 100 дней человеку. Подтверждаем заказ. Обращаю ваше внимание, что ключа у меня нет физически. Ну, вернее, делаем вид, что у меня как вендора его физически нет. Подтверждаем заказ. Все, вот наш заказ номер 21. Что нужно сделать клиенту теперь? Клиенту нужно запустить мастера лицензий. Вот у него ключ. Проверить наличие 22 апреля. Ограничение лицензии, запоминаем. 22 апреля. Проверяем обновление. Вот он у нас есть для ключа номер такой-то. Применяем. 31 уже не апреля. Все. Все обновление лицензий. То есть никакой переброски файлов этих вот, как это было устроено в тру, вот этих контрольных сумм и вот все этой темы, которые, честно говоря, не очень хочется вспоминать. Все, что нам нужно здесь. Соответственно, все, друзья, вот на этом мы прошли. Мы создали приложение, мы защитили приложение, мы создали продукт, мы защитили приложение, привязали к продукту, мы прошили ключ, и мы его удаленно обновили. Вы мне можете справедливо задать следующий вопрос. А, хорошо, вот аппаратные ключи, классно. А вдруг в мире возникает какой-то вредный, вреднючий, где-нибудь там в Китае вирус, и с аппаратными ключами тяжеловато начинает работать, их тяжеловато получить, и тяжеловато. все же дома, все же на удаленке, их тяжеловато отправить. Вопрос, а что нужно будет, чтобы быстренько, так сказать, переобуться с, программ, с аппаратных ключей на программные? Ответ, ничего, вообще. Вот у вас есть защищенное ПО. Давайте я сейчас убираю ключ. Естественно, у нас его нет программа не запускается. Вот вопрос. Вот мне нужно оперативно в связи со всей этой ситуацией отгрузить клиенту программную лицензию. И в этом на самом деле очень большое преимущество Guardian СЛК, то есть вот инструментария нашего нового, в который входит Гордан Station, Guardian Protection Studio, Guardian Control Center и так далее. Очень большое преимущество в сравнении с ну, назовем со старыми, мне не очень хочется их назвать старыми, но, тем не менее, так и есть, со, старыми, со старым инструментарием Гардант СДК, потому что в нем-то все крутилось вокруг конкретной модели ключа. Когда вы проходили процесс в, в утилитах автоматической защиты, вы выбирали конкретную модель ключа. Когда вы создавали маску, то есть редактировали лицензию, вы это делали для конкретной модели ключа. Когда вы встраивали API, ну, мне там не надо вам говорить, что там тоже все, все идет, все логины идут, они на ключ, то есть на конкретную модель ключа все идут. В случае с СЛК, защищенной программе вот этой, ей абсолютно все равно, где находится эта лицензия, в какой модели ключа, в программном ключе, в аппаратном, ей все равно. Абсолютно. Она будет искать контейнер в, в известных для нее местах, то есть либо в аппаратных ключах, либо, если это программные ключи, то в программных контейнерах. Везде будет пытаться искать и всеми силами будет стараться работать. Поэтому, что нам нужно для отгрузки программной лицензии? Возвращаемся на Station. Вот у нас есть продукт, называется Monitor. А вот этот продукт, напоминаю вам, способ защиты, у него программная лицензия или аппаратный ключ. Если нам мы хотим четко запретить, чтобы этот продукт нельзя было ни в коем случае отгружать программным способом, значит мы на этапе создания продукта выбираем тип защиты, способ защиты, как только аппаратный ключ. В данном случае у нас подходят оба варианта, поэтому создаем заказ. Создаем заказ. Так, я буду все равно выбирать покупателя, потому что проще потом искать заказы по покупателю. Программная лицензия, один номер, одна активация, опять же, 10 дней, подтвердить. Вот нам сгенерирован серийный номер, копируем его. Еще раз убеждаемся, что у нас программа не запускается. Запускаем активатор, вводим серийный номер. Вот лицензия. Вот ПО запускается. Все. Никакого участия вот, разработчиков и технических специалистов вот, в моменте, так сказать, переобувки с аппаратных ключей на программные, его здесь нет вообще. Потому что все универсально. И вспоминая опять же Гордант SDK, в нем все было достаточно так разорвано. То есть для обновления аппаратных ключей был Guardet.ru. Для обновления программных ключей вообще ничего не было. Там нужно было перетаскивать файлики в той системе. А для, но при этом для активации был отдельная, отдельная утилита, мастер активации. Также была отдельная утилита, утилита диагностики. Также была отдельная утилита сервер сетевых ключей. Я сейчас поясню, к чему я вспоминаю еще и сервер сетевых ключей. В новой системе есть утилита одна, она общая. API общая, все общее для, и, и для программных, и для аппаратных ключей. То есть в этом мастере показывается, да, и что за лицензия есть и состав продуктов. И она подходит и для аппаратных ключей, и для программных, и для скачивания обновлений и для активации. Причем я об этом не сказал. Это вот утилита мастер лицензий, она, естественно, забрендирована Гордантом, но у вас нет абсолютно никакой необходимости давать ее клиентам. Если, допустим, по дизайну она вам не подходит, или по каким-то еще моментам она вам не подходит, вся эта утилита состоит из ну, от 5 до 7 API-запросов. То есть вы можете встроить свое, весь этот активатор в свое ПО и проводить, допустим, проверку наличия обновлений лицензии да, хоть каждый час. И в фоне их устанавливать. То есть пользователь То есть, Еще раз, у вас нет никакой необходимости предоставлять пользователю именно эту утилиту. И второе, у вас нет никакой необходимости заставлять пользователя вообще куда-то нажимать. Все, абсолютно все процессы по активации программной лицензии и обновлению программной и аппаратной лицензии можно делать в фоне. Абсолютно нет никакой необходимости заставлять пользователя тыкать в какие-то лишние кнопки. Теперь, касательно вопроса, давайте, да, я вспомнил, у нас был вопрос по, по сообщениям. Если вы хотите отредактировать сообщение, которое защищенное приложение выдает, если, допустим, лицензия истекает или, или не, обнаружено, не, не обнаружено вообще, вот вкладка сообщения, вот события, которые есть, и вот текст. То есть его можно свободно редактировать. Вот сколько осталось дней, когда показывать эти, это количество дней и так далее. Нет доступной лицензии и так далее. Можно все эти сообщения по вашему усмотрению Опять же, Gordon Protection Studio есть в консольной версии, то есть, опять же, вам нет никакой необходимости каждый раз заходить в, в, в эту программу и подкладывать, допустим, новый map-файл или новую версию вашего экзешника. Никакой необходимости нет. Теперь еще один кейс, который я хотел показать. Это версионность продуктов. Так, я на всякий случай проверю, что у нас все хорошо. Да, вижу, есть несколько вопросов. Чуть-чуть позже на них отвечу. Есть еще следующий кейс. Допустим, вы выпускаете ПО, который называется монитор. Все очень просто. Монитор, один, один, один компонент. Вы его, именно его и отгружаете. А при этом вы параллельно разрабатываете новую версию программы и выпускаете монитор 2.0. То есть это какой-то апгрейд системы, в котором, например, увеличено количество компонентов или заменена, вообще заменена схема лицензирования, или произведены какие-то еще изменения. И возникает вопрос, а как отгрузить под клиенту лицензию? То есть вот есть лицензия, вот продукт-монитор, вот есть компонент-монитор-модуль, вот ограничение. Как отгрузить? клиенту лицензию, расширив функциональность, но при этом не убив вот это количество дней. Если я сейчас отгружу лицензию, например, с удалением, то есть давайте, давайте посмотрим. Если мне нужно обновить лицензию, так, я... так вот, к сожалению, это вот да, результат моих экспериментов, поэтому мы сейчас не найдем нужные. Вот мне нужно а, отгрузить клиенту расширенную версию моего продукта. И при этом не сжечь и оставшееся у него количество ключей. Вот вопрос, как это сделать. Если я воспользуюсь режимом дополнения, то при отгрузке продукта у меня отгрузится тот... Вот, в нашем продукте всего один модуль. Вот, монитор-модуль. Если я отгружу тот же самый продукт, естественно, у меня новая функциональность тут не появится. Это понятно. Если я... А, Создам новый продукт, абсолютно новый, отключу режим дополнения, то у меня то у клиента сгорит вот оставшееся количество дней. Я у них просто отниму. Если я режим дополнения включаю, добавляю в лицензию новый продукт, то у клиента будет уже два продукта. То есть это в данном случае это не критично, но, допустим, здесь есть как, какая-то функциональность, например, какое-то количество запусков у какого-то из компонентов. То есть вопрос, как расширять лицензию, при этом не отнимая, э, расширять лицензию продукта, отгружать более старшую версию, не отнимая у клиента э, количество дней, количество запусков и все вот эти вот расходники. Для этого существует возможность создать модификацию продукта. То есть мы заходим на монитор и создаем модификацию. Модификация – это, по сути, абсолютно самостоятельный продукт, но у которого не уникальный номер. В лицензии не может присутствовать, то есть в одном ключе, не может присутствовать два продукта с одинаковым номером. Они будут э, друг друга исключать. Если вы, э, мы сейчас будем загружать в лицензию э, модификацию продукта, с, продукт с номером 3, и она выбьет, как бы, как, как бы выбьет из ключа предыдущий продукт с тем же номером. Давайте посмотрим, опять же, оставляю все без изменений, добавляю еще один компонент, ну, допустим, какой-нибудь видеомодуль, пусть это будет. Вот я добавил компонент, здесь я могу, естественно, абсолютно все поменять, абсолютно все, давайте сделаем 5 дней, абсолютно все поменять. Создаем продукт. Все продукты с единым номером, они схлопываются в список. Вот наш монитор и все версии. Про продукты, они схлопываются в один список. Теперь мне нужно обновить лицензию. Мне нужно зайти в заказ. Вот наш заказ, который мы отгружали. И его обновить. Режим дополнения оставляем включенным, чтобы у нас не сгорели лицензии, которые сейчас есть у клиента, количество дней и так далее. И монитор, да, я, к сожалению, совершенно зря назвал его точно так же потому что у меня теперь совпадает название. А... Все, мы можем отгружать, подтвердить заказ. Заказ на обновление создан, вот 23. Мы идем опять же в мастер лицензии или какую-то вашу утилиту, проверяем наличие обновлений, устанавливаем. Вот у нас подгрузился наш модуль. И мы, обратите внимание, я указал всего, сколько? 5 дней. А лицензия действует гораздо больше. То есть я не сжег у клиента лицензию, при этом догрузив ему доп-доп-доп функциональность. Коллеги, на самом деле в Гардан ТСЛК очень много всяких более мелких обновлений, но по, ключевому, по ключевой функциональности это все, поэтому я с удовольствием перехожу к вашим вопросам. Да, кстати, я забыл еще одну вещь. Еще одну вещь – это... Возможность просмотра, возможность просмотра по этой человеке через поиск, возможность просмотра истории событий по аппаратному ключу, то есть какие, какие заказы прошивались в ключ, какое обновление было установлено. Важный, очень важный момент. Я, по-моему, даже выбрал по не тот ключ, Да. Да. В 3.55 сегодня, да, я провел тест, да, выполнил этот ключ, неважно. В истории событий показано не... Это, это не список заказов, которые вы сделали для программного для аппаратного ключа. Это список реальных прошивок. То есть я сейчас могу выписать обновление, и до применения его, до записи его в аппаратный ключ, оно в эту таблицу не попадет. То есть здесь хранится именно история... По сути, прожигов, история записей, реальных фактических записей ключа. Поэтому здесь можно всегда посмотреть, восстановить, что и когда в этот ключ мы записывали. Если, допустим, у нас периодически возникают случаи, когда клиент обращается и говорит, слушайте, вот ключ, я никак не могу разобраться, вот он от чего. В этой таблице можно все посмотреть, когда он прошивался, какой лицензии и чем именно. Коллеги, ну что, на этом все. Теперь я перехожу к вашим вопросам. Так, я отключаю пока с экрана. Надеюсь, мне сейчас, да, будет. Да. Так, вопросики, пожалуйста, задавайте в чат, потому что у нас есть... Два раздела. Да, вижу два вопроса. Как пользователю обновить аппаратный ключ в офлайн? Прекрасный вопрос. К сожалению, пока что вот на сегодняшний день нельзя это сделать. В ближайшие там, недели-две мы сделаем возможность обновления точно так же, как и программного ключа. То есть именно путем, увы, передачи файликов. То есть вы в... Давайте сейчас я покажу. Включаю обратно Показ. Пока следующий вопрос. Сочетать автозащиту и защиту через API можно? Да, конечно. Абсолютно так. Так, ну, вебинару меня опять веселит, потому что у меня не, повторно не включается показ. Ну, ладно. В мастере, актив... В мастере активации сейчас для программных ключей есть опция «Активировать офлайн. Способ следующий. Вы на компьютере, на котором вы хотите активировать лицензию, вы собираете скажем так, слепок оборудования, несете его на компьютер, на котором есть подключение к интернету, там запускаете мастер активации, подсовываете ему этот файлик, мастер активации общается с сервером, возвращается файлик с лицензией, который вы уже несете на компьютер без интернета, и там проводите уже активацию. Это что, что по программным ключам. По аппаратам то же самое. То есть если нет возможности физически донести ключ аппаратный до компьютера с интернетом, то то же самое можно через мастер лицензии сформировать для него э, файлик, донести этот файлик с мастером лицензии до компьютера с интернетом, оттуда пообщаться с Garden Station, получить файл лицензии, принести его обратно на компьютер без интернета, где находится аппаратный ключ, и применить его, этот файлик с лицензией. А можно ли в зависимости от языка приложения показывать сообщение на соответствующем языке? Да, можно. Есть ли документация по миграции из Гарданта СДК? К сожалению, это немножко больной вопрос, который мы обсуждали еще на прошлых вебинарах. К сожалению, никакой э, совместимости между GARDANT старым Гарданта СДК и новым Гарданта СЛК нет, потому что... В Гордант SDK уж очень отличается архитектура, и она имеет свои ограничения. И ту простоту, с которой мы сейчас прошивали ключи, настраивали продукты, да, все такое очень бизнес-ориентированное, мы нигде не, проходили про, нигде не проходили алгоритмы шифрования, электронные подписи, они там есть, их можно использовать, но они все запрятаны очень-очень глубоко. И в архитектуре Гордант SDK, к сожалению, мы не нашли способа это сделать так же удобно. Поэтому... Миграция с Гордант SDK на SLK – это, по сути, вот просто заново знакомство с Guardant SLK. У Guardant Station есть веб-сервисы. Ну, Guardant Station сам по себе – это веб-сервис. У него есть… Э, их два. Есть веб-сервис, который э, ну, отвечает, скажем так, за всю функциональность, кроме формирования лицензий. То есть это создание продукта, создание компонента. Вы, а, вообще вы это имеете в виду? Да, есть REST API. Полноценный REST API, абсолютно все, что вы видели сегодня в интерфейсе, есть в REST API. по сути, вам в интерфейс даже не надо заходить. И все, весь стейшн можно встроить в CRM и ERP-систему. Так, теперь я перехожу в чаты. Аппаратные ключи сложно через таможню возить? Нужно ли... Так, это первый вопрос. А... Для этого, как правило, нужны специальные документы, то есть, нотификации, как минимум, ФСБ. Мы их даем, и у наших клиентов каких-то особых проблем не наблюдаем. Нужно ли постоянное активное подключение к интернету для работы ключа, который можно, который можно обновить удаленно? Нет, не нужно. Причем это не нужно ни для аппаратного ключа, ни для программного. Вот. А когда мы провели обновление лицензии, то есть интернет нам нужен в том или ином виде, либо на этом компьютере, либо на другом компьютере. Но он нам нужен только разово. Все, мы прошили ключ, обновили дальше, и программный, аппаратные они работают оффлайн. Естественно... Вы можете, скажем так, вмешиваться сами в эту логику. Например, если вы действительно хотите строго, чтобы раз в час ваша ПО э, лицензия, вернее, проверялась в интернете и, и скачивалась обновления. Допустим, ну, вот некоторые почему-то хотят э, возможность блокировать аппаратные ключи. На мой взгляд, это немножко типа, жестковато по отношению к пользователям, но дело ваше. Если вы хотите, например, чтобы была возможность блокировки аппаратного ключа, то самый надежный способ это просто отгружать ему временные лицензии. Например, ограниченную одним днем. И, это, и получается, что не реже одного раза в сутки у вас лицензия, программа ваша должна иметь доступ к интернету и при необходимости скачивать продление для вашего софта. То есть есть возможность так действительно организовать надежную, очень надежную блокировку аппаратного ключа, если вдруг пользователь как-то себя по отношению к вам плохо повел. Список языков откройте, там сейчас uh, RU и N, то есть два языка. Но можно подложить просто под uh, консольную версию файлик с uh, языковыми настройками. И по сути там можно использовать любой, uh, любой язык. Uh, можно ли с проверить работоспособность аппаратного ключа Time? К примеру, не работает батарейка. Замечательный Вопрос. Причем даже вопрос от, кажется, дилера нашего, да? Прекрасно. Смотрите, для прошивки ключа на компьютере должен быть установлен... Давайте так, сейчас, сейчас проверить а, можно только через старую утилиту диагностики, через старую. А мы сейчас готовим а, еще одно обновление, но оно будет, естественно, не в ближайшую неделю. Для прошивки аппаратного ключа на моем компьютере стоит специальный сервис, который называется Gardant Control Center. Вот, что это такое? На предыдущем вебинаре, который был, кажется, в декабре, я говорил о планах и о том, что мы планируем в 2020 году, то есть в этом году, сделать новый сервер сетевых ключей. Гардант Control Center – это, загибаем пальцы, это сервер сетевых ключей плюс мастер активации плюс утилита диагностики, плюс, по сути, некий, некий заменитель драйверов. вин Ключи пятого поколения, они работают в WinUSB, но для, в некоторых случаях применяется и поддержка со стороны Гардан-контрол-центра, особенно для программных ключей. Поэтому э, всю, всю информацию по ключам сейчас и того можно посмотреть либо в старой утилите диагностики, либо э, дождаться этого Гардан-контрол-центра, и смотреть всю информацию там. То есть это будет единый сервис, который вы будете поставлять клиентам, и в котором можно будет и диагностику посмотреть, и посмотреть сетевые лицензии, как идут, какие хосты они ушли, и, соответственно, все остальное. Хранение пользовательских данных включено, настраивается тоже здесь. Да, сейчас у нас, к сожалению, фронт немножко отстает, от БЭКа. На БЭКе сейчас уже есть возможность создавать, так скажем, области памяти, в которой записывать какие-то ваши бинарные данные. А также в Garden License API, который вы встраиваете в приложение, тоже уже есть запрос для чтения памяти, для записи памяти. Я немножко про это расскажу, когда мы сделаем официальный релиз, именно вот во фронте, уже все, все, все нужные формочки. Но, по сути, там вся история сводится к к тому, что вы в продукт помимо компонентов добавляете еще область памяти. Область памяти – это некий, скажем так, оторванный вообще от ключа просто сам по себе кусок памяти, в который вы записываете бинарные данные. Какие-то ваши с нужным вам смещением, нужной вам длины и так далее. У области памяти есть характеристики, есть ID, есть название, есть размер. Когда вы встраиваете API, вы обращаетесь к конкретной области памяти по ее ID и указывайте, прочитать область памяти с таким-то ID, начиная с такого-то, смещения такой-то, длина такая-то, вот такой-то буфер мне прочитайте, пожалуйста. То есть, по сути, логика та же самая, что и в компонентах, то есть это привязка к ID. Да, и сейчас она уже есть и в, как я сказал, и в REST API, и в licensing API. Для регистрации в стейшн требуется указание названия компании, а если сейчас на лицо что-то вводить, введите просто ваше фио. Вижу вопрос по старой системе, вот от Дениса. Если вы не возражаете, отвечу после вебинара. Как заказы выгрузить во внешние системы изготовления и учета продаж, самописной системы. Встроив REST API, то есть полноценно все, что есть в интерфейсе, можно все, что мы сегодня делали в интерфейсе, можно делать через REST API, необходимости заходить в наш фронт нет вообще никакой. И, и учитывая, если вам нужно всего лишь выгрузить заказы, это один запрос, один REST запрос. Насколько я понял, сейчас аппаратные ключи идут с новой прошивкой. Эти новые ключи будут работать со старыми API и SDK, или при заказе ключей нужно указывать, с какой именно прошивкой нужны ключи. Вы верно все написали. Ключи пятого поколения, они одновременно поддерживают работу из с Gardant SDK, и, соответственно, Gardant API, и с Gardant SLK, и Gardant Licensing API. И то, и другое. Вы сами выбираете, какую систему использовать. Учетная запись для Guardant Studio та же, что и для SP Guardant или нужна другая? Нужна другая, то есть синхронизации. Guardant SP, если вы заметите, вообще абсолютно другой сервис, работающий вообще по другой логике, у него другая концепция, и, ну, другое, по сути, вообще все, архитектура другая, поэтому, да, учетка нужна другая. Где можно посмотреть запись вебинара 10 декабря 2019 года? Должна быть на YouTube. Если ее там нет, ай-яй-яй, -ай -ай, нам мы ее выложим в ближайшее время. Есть ли вариант сетевого ключа? Один ключ на всю локальную сетку с контрольным количеством лицензий. Смотрите, сейчас мы говорим только про э, локальные ключи, про поддержку только локальных ключей, но вы могли видеть, что в Гордон Station сейчас уже предлагается, что уже есть возможность создавать продукты, создавать заказы с э, сетевыми аппаратными ключами. И даже на форме прошивки ключа тоже уже выпадают варианты. Сетевой ключ, не сетевой. Фронт э, готов, но мы не очень хотим сейчас выпускать сетевые ключи без, э, фронт, без фронта для Gardant Control Center. Как раз вот то, о чем я говорил, для нового GLDS. Но так сетевые ключи уже мы их можно тестировать, аппаратные. Можно ли иметь свой алгоритм шифрования и доступ через API для шифрования? Смотрите, каждый компонент абсолютно, каждый компонент имеет два алгоритма, уникальных причем. Алгоритм AES-128 и ECC-160. Соответственно, у каждого из них, у каждого компонента с уникальным номером есть уникальные ключи шифрования. Поэтому если вы это, Олег, имели в виду, то да, у каждого компонента есть, есть такая возможность и пошифроваться, и подписать. Открытый ключ для ECC алгоритма, он расположен в стейшене в, в разделе компонента. То есть вам нужно зайти на страницу компонента конкретного, и там будет как раз открытый ключ. Если сейчас в, в вебинару нам разрешит, я... О, отлично. Так, коллеги, если меня видно, я сейчас просто это покажу. Вот Garden Station, есть раздел э «Компоненты». Вот наш монитор-модуль. Вот открытый ключ для алгоритма ECC. Так, я теперь почему-то боюсь уже отключать вещание, поэтому... Будет зеленый экран. Цены на Гардан Стейшн уже определились, они опубликованы на сайте в разделах «Цены на заказ». Если вы имеете на сам Гардан Стейшн, то пока он, по сути, он, так как он является веб-сервисом, мы его даем бесплатно. У нас монетизация на ключах пока, на программных или аппаратных. Программные ключи называются Гардан DL. они есть цены ценных и заказ. А реализовали ли власти на ПИ возможность AES-шифрования без привязки к аппаратным ключу? Если я правильно помню, это вопрос про в целом инструмент, что ли, так AES-шифрование. К сожалению, пока нет. SP Gordantro продолжит свое существование, будет развиваться. SP а Gordantro не будет, потому что он ударился в потолок в своей архитектуре уже очень-очень давно. То есть его он свое существование продолжит абсолютно, его никто убивать пока что не планирует. То есть, ну, этот год он проживет совершенно точно, пока даже планов нет о том, что как-то его вот прикрывать. Но развиваться он не будет. Потому что нам проще развивать Garden Station, делать все по-правильному, чем вот пытаться какие-то костыли наваять в, в SP Garden True, который, по сути-то, сделан по аналогии с аппаратными ключами. А как вы понимаете, логика для аппаратных ключей, для программных, она очень-очень разная. Для программных ключей... Нужна гораздо большая гибкость и гораздо большее, скажем так, участие интернета. Защита приложений под Linux возможна только с помощью API. Планируется ли разработки автозащиты приложений под Linux? Сейчас только через API, но да, спасибо большое. Про планы. Мы сейчас, я думаю, это вопрос опять же нескольких недель, реализуем поддержку NetCore в автозащите, раз. Реализуем поддержку Linux, два. Делаем... Фронт для Гардан Control Center, чтобы уже полноценно запустить сетевые ключи аппаратные. Так, почему-то мне опять пишет наш специалист. Так, отлично, я уже побоялся, что меня опять выключат транслясы. Значит, еще раз, поддержка NetCore, поддержка защиты Linux, фронт для областей памяти и фронт для... Guardant Control центр. Параллельно с этим мы еще сейчас прорабатываем новые триальные ключи. То есть на самом деле вне зависимости от карантина, от удаленки, работа не останавливается, и продолжаем. Так, мне кажется, есть еще вопросы на... Ага. Есть ли а, command-line интерфейс у, у SLK? У, у Guardant Protection Studio есть, абсолютно вы можете использовать в режиме командной строки, открывать интерфейс, по сути нет никакой необходимости. Хотя, вернее, в RU есть необходимость, вам нужно будет создать проект. То есть первый раз зайти в интерфейс, накидать туда файлы, создать какие-то настройки, задать э, там, пути для map файла, например, выбрать какие-то функции для защиты, еще какие-то настройки сделать, а потом вы просто сможете подкладывать этот проект уже под консольную версию, естественно, заменяя и этот проект можно редактировать, можно заменить. А кстати, я забыл еще про один одну фичу в планах. У нас есть запрос на, скажем так. Сохранение проекта в безопасном режиме. То есть сейчас проект, если его открыть, то там светится вся секретная информация. То есть, по сути, все а, ключи шифрования у конкретных компонентов. Вот чтобы чужой... Вот если вы а, с, используете проект на каком-то белл сервере вот чтобы никто чужой, чужой я имею в виду из ваших уже сотрудников, не мог увидеть все эти секреты, мы сейчас сделаем режим сохранения проекта в таком... В, как раз для билдсервера, то есть в безопасном режиме, и в этом случае все секреты, они вырезаются. То есть вместо одного файла проекта у вас получается два файлика. Файл проекта, в котором можно редактировать пути, относительные пути менять, абсолютные пути менять ко всем файлам. И второй файлик – это как раз зашифрованная такая dll в которой хранится уже… Извините, это не а зашифрованный бинарник, в котором уже хранится, хранятся все секреты. Так, вижу, значит, есть ли вариант сетевого ключа, один ключ, много машин в одной сети. Да, есть. То есть мы сейчас, мы не делали сейчас полноценный релиз, так как нет фронта для Гордан Control Center, для нового GALDS. Вот, но с точки зрения именно Гордан Station и микропрограммы в ключах, сетевые ключи уже есть, их можно тестировать, с ними можно работать. Так, про прошивку, про совместимость с SDK сказал. Как насчет защиты DLL? Без проблем. То есть, EXE DLL в GARDAN PROTECTION STUDIO без проблем. Установка сервера SLK на своем оборудовании. Давайте так, сервер SLK, и, видимо, сервер GARDAN STATION. На своем оборудовании будет доступно? Да. Цена будет отдельная или тоже через покупку ключей? Цена будет отдельная. А отчуждаемая версия GARDAN STATION, она защищена на ключе аппаратно, потому что мы все-таки не все-таки в должной мере параноики, поэтому не стали использовать программную лицензирование, а по старинке защит, защитим на аппаратном ключе. Он будет поставляться с таким смастер ключом, в котором будут храниться ваши коды доступа уникально. То есть код доступа для, для тех, кто не знает код доступа, это код уникальный код вендора, уникальный код производителя ПО который прошивается во все приобретаемые им ключи, по которому его можно отличить. Его ключи можно отличить от ключей другого производителя. И в этом мастер-ключе, без которого Station не будет работать, будут и ваши коды доступа, и весь ваш баланс. То есть все ваши локальные лицензии, сетевые, если мы говорим про программные ключи. там Сроки подписки, если это будет, хотя подписки, подписка очень вряд ли пока будет. Мы используем за редким исключением только сетевые ключи. У нас есть своя база данных для прошивки удаленного обновления ключей без привлечения разработчиков. Что нам может дать обсуждаемый продукт? Ну, это очень зависит от того, что конкретно делает вот ваша, скажем так, ERP-система. Во-первых, рано или поздно, ну, например, опять же, вот грянул коронавирус, вот сидим все на удаленке. Вот у вас система, которая работает с аппаратными ключами. Работа парализована? Нет. Опять же, можно очень быстро переобуться на программное. Это во-первых. Во-вторых, а... каждый... вся новая функциональность, которая появляется у нас, если вы используете свою систему, вам нужно будет ее дорабатывать самим. Все, что вы в дальнейшем вы придумаете, нужно будет дорабатывать самостоятельно. А в Garden Station это, это уже будет, вероятно, уже сделано. Вот. А потом, опять же, не знаю, что у вас сделано в вашей ERP-системе. Надо ее посмотреть, и тогда я... Если вы хотите, мы можем с вами созвониться, я могу посмотреть, что там за система, и как нам... как в ней устроена работа, и какие, соответственно, преимущества у Garden Station и Garden TSLK есть. Так, еще вопросы. Коллеги, я, по-моему, на все ответил. Если есть остались вопросы, пожалуйста, еще раз их продублируйте. Соответственно, да, для тестирования Garden Station нужно всего лишь зарегистрироваться, то есть зайти на Station Garden True, вот откроется формочка, и на ней... На ней... Уже заполнить форму регистрации. Как только вы, на вашу e-mail упадет ссылка для подтверждения, как только вы по ней перейдете, можно будет уже авторизовываться в системе и начинать тестирование. Единственное, что не забывайте, поскольку у вас будет аккаунт в вашем э, тестовом режиме, не забывайте, пожалуйста... Секундочку, я покажу, что именно не забывайте. У меня это боевой аккаунт, есть лицензии, есть баланс лицензий. Соответственно, я могу выписывать боевые лицензии. У вас, поскольку тут будут нули, то нужно не забывать при формировании заказа включать режим тестирования. Он позволит вам, за, скажем так, ну, за бесплатно, что ли, протестировать работу с программными ключами. С аппаратными ключами, естественно, режим тестирования не нужен. Опять же, режим тестирования в случае с аппаратными ключами нужен, если в, в этих ключах прошиты демонстрационные коды доступа. Но ну, по ну, поскольку, как правило, мы даже на тесты какие-то даем ключи уже прошитые боевыми кодами, то в, в случае с аппаратными ключами для, этой, для этого переключателя необходимости никакой нет. Интегрирован ли Armor в Station? Gardant Protection Studio это ничто иное, как Armor. То есть технологии там ровно те же самые. Абсолютно. Поэтому да, интегрирован. Ну, по сути говоря, когда я авторизуюсь... В системе, вот здесь, Garden Protection Studio запрашивает у Garden Station. Ну, Во-первых, мои коды доступа, во-вторых, список компонентов, которые у меня созданы, так, список продуктов, которые у меня есть, и некоторые другие служебные данные. Так, еще, есть вопросы. Да, Денис, вижу ваш вопрос. Как заставить ключ через Гардан Топи переинтегрировать true вопрос без применения true ответа? Отвечу, если вы не возражаете, после вебинара, так как это относится уже к Гардан SDK. Верно понимаю, можно заблокировать ключ аппаратный и на время, на время перенести ключ в программный и обратно. Не совсем так. А лицензия, которая находится в аппаратном ключе, она сама по себе. В аппаратном и программном ключе это две разные лицензии. А вы можете, это, соответственно, это разные операции. Вы можете заблокировать аппаратный ключ, а заблокировать его сейчас можно только одним способом, это либо доставить... Я все настрагиваю, когда мне пишут наши специалисты. По... которые следят за вебинаром и очень волнуются. Заблокировать аппаратный ключ, соответственно, можно, если либо втайне от пользователя, загрузить в него лицензию с выключенным режимом обновления. Сейчас посмотрим. Вот с этим режимом. Если его, допустим, у меня есть какой-то продукт пустой, заглушка, он ничего из себя не представляет. Я выключаю режим дополнения, создаю заказ на обновление, важно, на обновление. Для конкретного ключа в фоне через мастер лицензии заставляю свое приложение записать эту новую лицензию включить. То есть, по сути, я таким образом удаляю лицензию в ключе. И, соответственно, успех или не успех этой операции вы можете просмотреть, опять же, на странице конкретного ключа. Вот, было ли де-факто? То есть можно проверить, де-факто хитрый пользователь применил обновление в аппаратный ключ или не применил. Вот если применил, то в истории событий по ключу будет запись. Если не применил, он вас обманывает, что, мол, я применил обновление, все, у меня в аппаратном ключе больше ничего нет, дайте программную лицензию. Вот здесь можно его на, на чистую воду вывести. И, соответственно, когда вы отгружаете программную лицензию, это отдельная лицензия, абсолютно она не, с, к аппаратному ключу не имеет вообще никакого отношения. То есть вы воспринимаете это как два разных ключа. Поэтому, Станислав, я надеюсь, я ответил на вопрос. Как правильно регистрироваться в Garden Station, чтобы впоследствии при прошивке ключей использовался имеющий у нас паблик-код? Для этого нужно написать нам в техподдержку. То есть, по сути, у вас Garden Station, когда вы на нем регистрируетесь, у вас он в тестовом режиме. Когда вы приобретаете аппаратный ключ, либо когда вы приобретаете программный ключ, просто напишите, что про аппаратный ключ, пожалуйста, прошийте тем же самым кодом доступа. А если мы говорим про программные ключи, пожалуйста, программные ключи, отгрузите мне в мой личный кабинет и закиньте туда, пожалуйста, еще и мои коды доступа. Хотя наши специалисты должны это сделать и без вашего, без вашей просьбы, но на всякий случай, имеет смысл попросить. А Можно ли без ведома пользователя заблокировать его ключ или надо, чтобы он сам применил эту операцию? Если мастер лицензии которых по сути, состоит из от, от 5 до 7, по-моему, API-запросов, у вас встроен ваше ПО, я а, Встроен ваше ПО, то да, ваше ПО просто само раз в час ходит на сервер и проверяет, есть ли там обновление для ключа. Если есть, сразу не спрашивая, пользователь устанавливает. И таким образом, да, вы можете обно... заблокировать ключ. Но при этом надо понимать, что если пользователь уйдет в полную офлайн то достучаться до его ключа вы не сможете. И в этом случае имеет смысл, если прям нужно жестко иметь возможность даже в случае полного офлайн режима блокировать лицензию, то для этого есть только один способ. Это отгружать лицензию, ограниченную по времени. И не блокировать лицензию, а ее продлевать. Логика понятна, да? То есть если пользователь строго вот раз в сутки не вышел в онлайн, все, его значит, лицензия у него рассчитана на один день всего лишь, она истекла. Планируется ли двухфакторная авторизация в Station? Нет, планируется отчуждаемая версия, в которой, которая разворачивается уже на, на ваших серверах, и вы уже сами организационными методами, какими-нибудь подсетями уже решаете, кто к ней имеет доступа, а кто нет. При этом, я опять же не сказал, не, в, не знаю, все ли в курсе, в Garden, Garden Station это многоролевая система, и все операции, которые мы сейчас делали, мы делали под админскими правами. Админскими правами не нашими, актива, горданта, а админскими правами пользователя. Вот тут есть некий Тимофей Матриницкий, вот он админ в этой системе. Соответственно, я могу создать пользователя, который имеет меньшие права. Например, он может только отгружать лицензии. Он не может создавать продукты, создавать компоненты, просматривать коды доступа, Пользователь создавать. Он только может э, рулить в рамках... Раздела продажи, то есть создавать покупателей и создавать заказы. И прошивать ключи, причем, опять же, как мы уже говорили, я могу ограничить при создании продукта, я могу ограничить возможность для таких пользователей, то есть возможность изменять параметры в заказе. То есть если мне надо, чтобы менеджер по продажам не мог ни удалить, ни исключить компоненты с заказа, ни поменять вот это, вот это ограничение лицензии, которое я установил, я делаю вот так. И все, что останется сделать менеджеру по подгрузке, это добавить в заказ ваш продукт, и все. Он ему не, не сможет сделать вообще ничего. То есть если вы боитесь, что кто-то из ваших коллег накосячит, то это вот лучший вариант. То есть можно будет получить доступ к админке через брутфорс пароля? Нет, там стоит защита от перебора. То есть если я сейчас начну перебирать все пароли, то уже это то ли на треть, то ли на пятой попытке у меня будет всплывашка от системы защиты. Вот это вот. Выберите картинки и так далее. Коллеги, есть ли еще вопросы? Что пока я смотрю, что вопросов как будто, как будто бы больше нет. Так, а каким образом в этом случае... Так, Евгений. Значит, еще раз. Как правильно регистрировать Garden Station, чтобы впоследствии при прошивке ключей использовался имеющий у нас паблик код? И следующий вопрос от того же... А каким образом в этом случае генерировать каждый день обновления лицензий Каждый день обновления лицензии можно генерировать пока только одним способом, и это дергая REST API. То есть да, в этом случае нужно будет сделать свою какую-то утилитку, свою там ERP-систему, которая постоянно заводит на Station новые заказы на обновление а можно ли сделать бэкап своего аккаунта вместе с лицензиями на Station на случай, если у вас что-то сломается на сервере? А, не менее раза в сутки весь Station, все лицензии, все аккаунты, которые там есть, бэкапятся. Не менее раза в сутки. Евгений, нет, это вопрос про блокировку ключа. Да, я понимаю, Евгений, да. Если мы говорим, про... давайте так, если мы говорим про блокировку ключа методом, ну, как бы, не блокировки, а вот Постоянного продления на один день. вот постоянно. А, Евгений, да, к сожалению, у меня немножко задержка доходит сообщение, поэтому, да, вижу, что я уже ответил. А где будет выложена запись вебинара? Она будет выложена на YouTube-канале Актива. То есть, я думаю, несложно будет найти, просто вбив «Guardan Station» в поисковую строку на YouTube. Как попробовать работу с Гордан Station»? Вот приятный вопрос. Зарегистрироваться и купить «Дель Ключи» не достаточно только зарегистрироваться. То есть, опять же, зарегистрируйтесь, и весь процесс с программными ключами вы можете пройти, только не забывайте в заказе. И А, в Protection Studio у вас, да, поскольку у вас аккаунт не будет боевым, в Protection Studio у вас флажочек тестирования будет включен, вы не сможете его отключить, пока у вас не будет кодов доступа в Station, да, верно. И, по сути, вам останется только не забывать в новом заказе включать режим тестирования. Тогда да, тогда это будет полноценное тестирование программных ключей. Так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Вижу вопрос про SSD. Если не возражаете, отвечу чуть-чуть попозже после вебинара. То есть у меня, получается, два вопроса, на которые я должен ответить после... А, три вопроса, на которые я должен ответить после вебинаров, включая Светлану, которая просила рассказать про преимуществах нашей системы в сравнении с их... с На вкладке вопрос есть еще вопрос. У меня, к сожалению, не отображается. А, защита построена. Ага. Защита построена полностью на SDK, Сетевые лицензии. Насколько сколько модулей в рамках одного? А, несколько модулей в рамках одного Экзе. Поддержка подписки. Своя Бд с ключами. Переводная на SLK. Полная переработа приложения. Давайте так, смотрите, полный или не полный, ну, давайте так, SDK и SLK это разные, не зависящие вообще друг от друга и вам практически ничем не пересекающиеся инструментарии для защиты. Поэтому если вы имеете в виду, как бы сказать, перезащиту приложения, то да, это полная переработка приложения, да. Вот. Но насколько это трудоемкий процесс, уже зависит от того, насколько глубоко у вас идет интеграция. Ну да, это, соглашусь, это такой больноватый вопрос, что переход на SLK на и на Station требует у тех, кто глубоко внедрил SDK, таких не, не пятиминутных изменений, опять же, если мы не говорим про там, использование исключительно автозащиты. Если вы используете автозащиту, то... Не вы, не вы, Светлана, а вообще кто-то другой. Если используется только автозащита, то тут разницы не будет большой. Коллеги, больше вижу нет вопросов. Всем большое спасибо. Я останавливаю показ. Всем большое спасибо. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь вот на этот адрес, который на ваших экранах. Вот Я с вами прощаюсь. Спасибо всем большое.